Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами поговорим о том, как подготовить квартиру к продаже. При продаже недвижимости самое важное – это внешний вид и подготовленные документы к продаже. Иногда, заходя в квартиру первый раз, встречаясь с продавцом, который предлагает свою недвижимость для продажи, ты поражаешься тому, что люди готовы к продаже, они решили, приняли для себя решение продавать квартиру, но не подготовились к продаже абсолютно никаким образом. То бишь, у них были родственники, да, которые жили в этой квартире, ну старенькие родители, старенькие, я не знаю, бабушка с дедушкой. бабушка с дедушкой они из квартиры забрали, договорились с ними, ну, что будет они с ними жить, а квартиру решили продать. Но мебель и вещи бабушкины, они оставили в этой квартире. И плюс еще квартира стояла месяца три или четыре, а может быть еще и два года, как-то с немытыми окнами, абсолютно захламленными вещами, то есть большое количество пустых коробок и еще разных-разных вещей, которые в принципе, ну хлам, который не нужен и им не нужен, и бабушки, с дедушки, ну с одной стороны они зачем-то их собирали, а оставляли у себя, да, им наверное надо было. вот а покупателю новому абсолютно не надо будет и когда покупатель пришел в квартиру и увидит вот это он не понимает что он ну, много людей у нас визуалы которые смотрят глазами и понимают, что я в таком хламе жить не хочу Люди еще некоторые продают, у них дома домашние животные. Да, я понимаю, у меня самого дома кот, я люблю кота, но большинство людей у нас в стране, да, имеют аллергию на кота, очень многие, и не хотят, чтобы его, этот кот, на их диване, хотя вы же самого кота все равно заберете, но они представляют, что этот кот будет на их диване ползать и оставлять шерсть и драть их диван. Они не хотят покупать такую квартиру. Поэтому лучше все это. Выкинуть абсолютно все. То, что необходимо, забрать с собой, мебель продать и помыть квартиру. Помыть просто, не надо не клеить обои, не надо там, переклеить, отрывать, еще что-то делать. Просто оставить ее абсолютно пустой, абсолютно, и помыть. Тогда квартира будет выглядеть свежей, без постороннего запаха, и квартира продастся хорошо. По документам. Самое главное и основной фактор при продаже квартиры – вы должны знать, в каком состоянии ваши документы. И вы должны честно и правдиво все это дело рассказать своему потенциальному покупателю. То бишь, когда человек приходит, и если ему квартира нравится, вы ему должны сообщить, что у вас там 20 тысяч долга, ну… Сейчас пока денег нет, но вы же будете давать задаток, да? Я с этого задатка и закрою этот долг, да? Либо у вас что, ваша квартира в ипотеке, в обременении у банка. Ипотека это даже ну, защищенность какая-то для покупателей. Потому что, сняв обременение с этой квартиры, он спокойно переписывает ее на себя. А может быть он берет ипотеку в этом же банке и банк просто-напросто переведет и это обременение с него, с вас снимет и переведет на него. И это будет тоже довольно-таки просто. Итак, вам необходимо выписаться из этой квартиры, сходить в рэп, либо в управляющую компанию и узнать, какая задолженность у вас по вашей квартире. И подготовить. Все остальные документы, то есть технический паспорт, чтобы у вас был, чтобы у вас был договор купли-продажи, либо приватизационный договор и свидетельство на руках. Вот и все. Если вам некогда мыть, убирать мебель, мы все это сами сделаем. То есть организуем продажу вашей старой мебели, на вырученные деньги наймем клининговую компанию, которая отмоет эту квартиру и мы поможем вам ее продать. От начала до конца соберем все необходимые документы, найдем покупателя на вашу квартиру. Обращайтесь!